Добрый день! Меня зовут Оксана Кириллова. Я мама троих замечательных сыновей. Конечно, с ними не всегда легко, потому что они все по натуре лидеры, и хочется найти такое решение, которое поможет им дать больше осознания. Поэтому мы планируем так наш отдых, поездки, чтобы они имели возможность общаться с разными людьми и формировать свое мировоззрение. Я жена, у меня прекрасный замечательный муж, который действительно надежный партнер и по жизни и по бизнесу. У меня есть команда, которая находится в 20 странах и я благодаря ей смогла стать действительно лидером. Я могу вам показать путь, который прошла сама и быть для вас заботливой мамой или жестким тренером. И вы действительно добьетесь успехов, потому что все это мы делаем по разработанной системе. Я помогу вам разобраться, что же вы действительно, такое уникальное представляете из себя. Мы вместе разберем ваш стратегический план, как стать успешным, как действительно добиться чего-то в этой жизни такого значимого и принести пользу. Не только своим близким, не только своему окружению, но и тому миру, который вокруг вас. Потому что каждого человека мы воспринимаем по тем ощущениям, которые он из себя излучает, по тем вибрациям, которые мы посылаем во Вселенную. Итак, всегда рада вам помочь, когда у меня есть возможность и время. Если вам интересна эта информация и вы готовы менять себя и свою жизнь, пожалуйста, сохраните это у себя или напишите мне «Оксана, я готов, И мы будем с вами вместе простраивать ваш путь к успеху. До свидания, до новых встреч. Не забудьте поставить лайк.